Уважаемые жители города Нижневартовска, в период с 30 апреля по 11 мая на территории города введен особый противопожарный режим. Указанная мера предусматривает комплекс дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Несмотря на то, что нас ожидают продолжительные праздничные выходные дни, я вас предостерегаю от традиционного выезда на природу в леса, садовые участки. Ведь сегодня это как никогда актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Но ну, а в случае, если этого Избежать не удалось, то прошу вас вспомнить, при нахождении в лесу запрещается разведение костров. При посещении садовых участков необходимо обратить внимание на состояние электрооборудования и печного отопления. Помните, что категорически запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите по телефону 101. Также обращаю ваше внимание на то, что сумма административного штрафа в условиях особого противопожарного режима кратно возрастает. Сотрудниками отдела надзорной деятельности в период праздничных и выходных дней будут проведены профилактические рейды, на которых будут проводиться Профилактические мероприятия, где при выявлении нарушения инспектором пожарному надзору будут составляться протоколы об административном правонарушении.